Шорох, перегавая, застыла чутка, а выстрел, только повезло, опять не мне. Большой ценю. What? Go, on, go on. Говорю я вам, до скорой встречи, а Орс, значит, будем жить. Я был не давно. Редактор